Всем большого футбола, дорогие друзья! С вами ФИФА прогноз, очередной выпуск Чемпионат мира скоро стартует Мы продолжаем симулировать матчи Чемпионата мира по футболу Сегодня у нас очередной матч И какой представит мой коллега Александр Дегтярев Привет. Привет, да, да, да, да. Что мы сегодня играем? А, мы играем матч Германия Мексика. Матч открытия этой группы. Какой группы я, к сожалению, не помню, но группы, в которой есть сборные Германии и Мексики. Я думаю, что именно эти сборные будут из этой группы выходить. Ну а коэффициенты конкретно этого взятого матча а, абсолютный, абсолютный. Фаворит сборной Германии 1.45 винлайн на победу дает Это очень, в принципе, немало, немало ну, mm -hmm. не знаю. До 1,51 у Олимпа. Также 1.47 1471 X и Лига Ставок дает полтора. Ну, она а Мексику дает бешеные коэффициенты. В них абсолютно, я так понимаю, не верят букмекеры, а я верю. Олимп дает 7,47 на победу сборной Мексики. Это самые меньшие коэффициенты. И 8,1 дает... 1x ставка. Ну, 7.50 у Лиги и Винлайн 7.58 в целом выглядит очень многообещающе, потому что а почему бы и не проиграть фавориту обладателю? Кубка Чемпионов мира в первом же матче, а потом с треском вылететь с турнира или со скрипом выйти со второго места. Будет интересно посмотреть. А, на ничью коэффициенты также достаточно неплохие. 4.35 а, это Лига ставок и самое большое 4.46 это 1xbet. Также там есть 4.42 и 4.37. Ну, вот так вот все колеблется, все так, как и должно быть. Коэффициенты на ничью, в принципе, очень хорошие. Будет интересно посмотреть за этим матчем. А что именно сейчас будет, видите Прямо сейчас Германия-Мексика. Первый тур чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Поехали. И стадиум встречает матч Германии и Мексики, какой Нойер серьезный после такой-то ну, И да, сразу после того, первый номер сборной. Как не вызвали сборную второго вратаря Баварии, который дошел вместе с клубом до одной-второй лиги чемпионов, остался сидеть дома. А вот Ноэр, который только что стал в больничной койке, он сразу же идет в ворот. Как-то прям тяжело сразу распасовка у мексиканцев идет. Не их это вестимо. Ну что, и игра в обороне тоже не их? Ах, можно было прострелить. И застрелить. Да. О чё, этот парень тащит всегда мертвейшие вещи и может пропустить абсолютную фигню. Я не понимаю, зачем кроссы до сих пор вызывают их А что, хибируют? Да? какой смысл. Ну и... и отлично, гол! отлично. Вот пас хороший был. Провал сборной Германии в обороне Чичарито Хавьер. Эрнандес заставляет шеф. Махнатый Кубок появиться еще раз в перебивке. Махнатый кубок. Ну, смотри. Кубок, сейчас, который ой. похож. На... Вот это что у него там, зачелочка? Мне, мне вот эти вот его круги напоминают пришельцы, знаешь, из а, мультфильма Американский папаша. Серый да. помоги А сейчас нет. Хедира! Хидира! Лучший игрок, которым можно вот так убегать. Наверное, удары! Один-один. Праведливо. Абсолютно Тима Вербер счет. Сравнили провал сборной Мексики в контратакующих потугах. Мексиканцам за счет обороны играть точно не стоит. А если, они... а если они будут открываться, они будут и пропускать, и, наверное, забивать тоже. И пошла туда радиоуправляемая, любимая моя. Давай, давай, пасянка юг. Ну что за удар? Удар опасный. Ну, Сейчас зайдет. Вот чувствую, чувствую. Не, ну не таким ударом, таки. А что? Азил что-то как-то. Вот с каждым сезоном все хуже, хуже, хуже. Ну вообще. это называется стагнация. Это называется Арсенал. Да. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Сейчас Азил, ну давай! Сколько моментов у тебя уже было? когда-то английский Виктор подвезли. А мы на немецком сейчас говорили вот это вот тетенька в казань арена не сказать нефтярия а матч казанского агабарса mm -hmm. и так прочее так далее чем он там джастин азеведа так этого... ну что у азила будет то этот момент забитый нет нет Пиши обратно свою дизмораль что ли очередной проход азила нерезультативный не прошедший для начала. Да. Yeah. Просто больше. Поменяешь будет. друг на Ой, и кто? Не один. это точно не один. Я вижу светлая голова. 180 азир. Нет, Тима, Габрид. Дубль? снова Заново? Еще раз. Опять. Дубль в этом матче. Те тоже ну, на это, но ну, будет, ну, и пошел. Ну, да. Мюллер. Ну вот это, знаешь, это нормально для Германии, не стоит разыграться, как они ловят свой кураж, да. и все, понеслась. Бразилии. Сборной Бразилии передаем привет. Мексиканцы, которые по 8 этих кружек со стадиона выносили, даже и больше. Ну, это, это, же... что? это что было? Это уже больно, это уже, темно, верно, хет-трик. Такой счет реально нет? А почему бы и нет? Отсылочка к... Пятому голос. Нет. нет. Сколько перекладин за сегодня? Я не знаю, но ну, это, очеред... это очередная перекладина отнесут Азила. А вот удар от Нойра 5-1. А, Почему ты Нюллер? Фу, Миллер, да, Миллер. да, но Миллер. Да Миллер. пусть Нойер да. уже не жалко. 5-1. Тут можно и Нойеру 1 отдать. Да. Собраться. Ну, а ты... опять. Азил выходит. Да, На конец да, таких. Ну, все такие. Вот оно. Да, сейчас остается только повторить счет 7-1. Не, вот. <свист> ну, знаешь, вот так заканчиваются эти истории с знаешь, 30 я... проститутками. Я думаю, то, что думаю, ты нас да. сборная Мексики все равно получит баллы от Бубного больше, чем сборная России. <свист> я думаю, сборная. Федя Смолов, двойка! Двойка, е-мое! Ема... Сборная России после матча чемпионата мира должна получать не по баллу, а кое-что Да. <свист> <свист> По бокалу шампанского ну конечно да безумный. да 6-1 тима вернер делает хет трик в этом матче 6 ударов три гола очень хорошая результативно да. и такой статистике и наконец таки забил мису тазил после да, хз сколько да сколько ударов поворота явно больше чем наверное. а счет открыл я да такой статистикой ударов унесут Азила. Я не думаю, что все будет складываться так радужно, как в этой игре. Ну а вся сборная Германии показалась сегодня вот, ах. Ну вот почему он там так проверял. Ну, вот так вот толкнул. Mm -hmm. Ну ладно. Бог с тобой, Гелер матч 6-1. В итоге матч Мексика-Германия. Не Германия, а Мексика кому как удобно. Но такой счет явно не будет. Но коэффициент, скорее всего, сбудется. И Германия свой матч выиграет. на групповой. Ну, а почему нет? Я же говорю, сборной Германии достаточно пропустить, забить, прошу прощения, несколько быстрых голов, а дальше все посыпется как рога и забили. Мы это все видели прекрасно, все помним. Почему? Нет. Посмотрим, да. увидим. Будем смотреть на стадионе Лужники. Германия, Мексика, чемпион мира по футболу. Ну, а мы с вами увидимся уже на следующей неделе, друзья, где будет очередной интересный матч. Смотрите.